Сергей Черняев. Почему Бог допускает зло и страдания? Этот детский и наивный вопрос я слышу довольно часто, и странно то, что я слышу его в большей части не от детей, а от людей взрослых, к тому же считающих себя христианами. Почему ни в чем неповинные страдают? Почему дети рождаются слепыми? Почему многообещающая жизнь рушится в самом расцвете? Почему существует социальная несправедливость? Приехав в США, я в первое время никак не мог понять, почему мои знакомые, у которых есть маленькие дети, узнав, что какой-нибудь малыш у соседей или родственников заболел ветрянкой, хватали своего ребенка и относили его к тем, у которых заболел малыш. Через некоторое время я понял, чтобы здоровый ребенок заразился и заболел той же самой ветрянкой. Через два-три дня заразившийся и переболевший ребенок выздоравливал от болезни, и от нее не оставалось и следа. Делалось это для того, чтобы болезнь не постигла последнего в зрелом возрасте, так как взрослый человек переносит ее очень тяжело, болеет месяц-полтора и в некоторых случаях умирает. Мне это напоминает обыкновенные прививки которое мы делаем детям. В одной хорошей, благочестивой семье умерла мать. Остались муж и трое детей. Отец не мог найти себе места от горя. На кладбище он чуть не бросился в открытую яму, куда опустили гроб. Когда все было кончено, оправившись, он повез детей домой, но, не проехав и пяти минут, развернул машину и поехал обратно к кладбищу. Дети, пытаясь утешить его, стали уговаривать, но он, повернувшись к ним, спокойно сказал, «Не волнуйтесь, я кое-что забыл, все в порядке». Вернувшись, он пошел один к могиле. Через несколько минут он вернулся и сказал, «Я забыл поблагодарить Господа и вашу мать, что она не оказалась на моем месте. Представляете, каково было бы ей, если бы умер я прежде, чем она?» Другими словами, он не хотел бы подвергнуть свою жену такому испытанию и горю, которому он подвергся сам. В США, как это ни странно, большинство маленьких городков не имеют больниц и докторов. Один молодой человек, закончивший медуниверситет, решил поехать в маленький город в штате Небраска и основать там частную практику. Он прекрасно понимал, что денег там не заработаешь, и жить будет не так уж легко, как в большом городе. Но в то же время знал, что город нуждается в докторе. Приехав в город, он открыл поликлинику. Благо его жена была медсестрой. И вот он стал помогать людям. За свою работу он брал очень мало, а с тех, у кого было туговато с деньгами, он вообще не брал ничего. За короткое время он приобрел большую популярность в этом городе. Все его любили и очень уважали. А когда настало время выборов, его попросили баллотироваться в мэры города. Он не отказался и, естественно, был выбран. В тот самый день когда он должен был поехать в городское управление для принятия присяги, он ослеп. Это было страшное несчастье для всего города, страшное горе для жены. Вызвали скорую помощь из госпиталя, расположенного в 60 милях от города, но те не смогли ничего определить, так и оставили. Молодой доктор не падал духом, и, утешая плачущую жену, говорил, «Значит, так надобно Господу». Прошло несколько недель. Молодой доктор сидел дома, в то время как его жена ходила на работу и помогала больным, как могла. Когда у нее не хватало знаний, она звонила мужу. И вот в один из таких дней он был на кухне, когда зазвонил телефон». Он знал, что это жена, и поспешил к телефону. Он еще недостаточно освоился в доме и спеша зацепился за ножку стола. Падая, доктор ударился головой о край стола и потерял сознание. Встревоженная жена, не услышав ответа, примчалась домой и увидела любимого мужа на полу в луже крови. Сразу же был вызван вертолет из ближайшего госпиталя. Молодого человека увезли, сделали необходимые обследования и прооперировали. Жене эти часы показались вечностью. Она ходила по коридору возле операционной со страхом, ожидая исхода. Наконец, дверь открылась, вышел хирург, и сказал, «Делая операцию, мы увидели опухоль в его мозгу, которая давила на нерв, управляющий зрением. Опухоль мы удалили, рана была пустяковая, но самое главное, зрение вашего мужа восстановилось». И тихо добавил, уже отходя от нее, «Это Божье провидение. Если бы он не ослеп», то через месяц умер бы. У Марка Твена есть интересная повесть. «Таинственный незнакомец». В этой истории рассказывается, как в средние века в одну из маленьких деревушек в Австрии пришел ангел. Он быстро подружился с группой местных ребятишек, так как был их сверстником. Ребята сразу полюбили его, и приняли в свой круг. Они вместе играли, ходили в лес, на речку, которая протекала недалеко от деревни. И вот в один из ясных солнечных дней они пошли купаться. Хочу заметить, что в группе этих ребят была очень милая, красивая и добрая девочка лет десяти, которую все очень любили. Она тоже пошла купаться вместе со всеми в этот день и утонула. Прибежали убитые горем родители. Вся деревня собралась на месте происшествия, а насупившиеся ребята приступили к ангелу и стали его допрашивать. «Как ты мог допустить это? Ты же ангел!» «Ты мог предотвратить смерть нашей подружки!» На что ангел ответил им так? «Я перебрал миллион ее жизней по ее выбору, и самая лучшая была та, в которой она, повзрослев, поехала в город, где стала гулять, заболела страшной болезнью и, мучаясь от боли и стыда, провалявшись 20 лет в грязной лачуге, умерла. Это был самый лучший вариант ее жизни. А теперь представьте себе, что вы бы не знали концовки этих историй. Что бы вы сказали, почему Бог допускает боль и страдания? Допустим, что какой-то человек сделал вам зло. Вам или вашим детям, родственникам или друзьям, и вы, не зная, что делать, обращаетесь к Господу, чтобы Он отомстил за вас. Вы можете молиться до конца веков, пробить головой стенку или пол, но все ваши попытки обречены на неудачу. Господь выслушает вас и поплачет вместе с вами, но помочь вам в вашей просьбе он просто не сможет. В его природе, в самом Господе, нет зла, насилия, мести, коварства, лжи и других пороков. Именно поэтому он не сможет дать вам то, что у него просите вы. Каждый раз... Когда на вашу долю выпадает испытание, некоторые называют это злом или горем, я говорю вам, радуйтесь. Вот что написано в Писании. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Вот почему мы не должны удивляться, если на нашу долю выпадают тяжелые времена. Когда приходят неприятности, болезнь, денежные затруднения, разочарование, у нас сразу же возникает вопрос «почему?». А потому что Бог ставит нас в такие обстоятельства, когда от нас требуется больше силы воли, храбрости, или терпение. Всякий раз, когда мы падаем, Он снова ставит нас на ноги. Всякий раз, заболев, вспомните историю о прививках, мы становимся крепче. Бог помогает нам идти вперед, подниматься на более высокий уровень. Господь прекрасно знает, что ценой собственных усилий мы никогда не сможем подойти и близко к совершенству. Он хочет превратить нас в тех, кому по силе любое испытание. Это будет долгий и временами болезненный процесс, но именно в том, чтобы пройти его, наше назначение. Рассчитывать на меньшее нам не приходится. Яйцу невероятно трудно превратиться в птицу, однако ему невозможно научиться летать, оставаясь яйцом. Мы с вами в настоящее время подобны яйцу, но мы не сможем бесконечно оставаться просто яйцом, обыкновенным, порядочным яйцом. Либо мы вылупимся из него, либо оно испортится.